Сегодня ко мне придут мои друзья, и я бы хотела их угостить твоей вкусной, прям вкусной пиццей с сыром. С сыром? О мама mia, мне срочно нужно отправляться на ферму, ведь сыр у меня закончился.